Ну, я хочу, чтобы на выходе вы лучше, чем сейчас, понимали, что такое конечное поле. И если вы еще даже этого не знаете, то это самый прекрасный момент познакомиться с ним. Потому что сегодняшняя, ну, в общем-то, вся система передачи и хранения информации, просто вся поголовна, основана на трюках в этом конечном поле. Точнее, в этих конечных полях. И ну, в качестве нашей мотивации, что мы сегодня должны доказать в результате изучения этих конечных полей, но на самом деле, просто я хочу сказать, что на самом деле конечные поля просто сами по себе интересные, красивые, и везде, где нужно хранить информацию, передавать и секретничать как-нибудь по, да? по секрету, по секрету всему свету, да, какая-нибудь страна скрывает что-то другой стране что-то, да. Она пишет какой-нибудь шифр. Вот эти все шифры они все производятся в конечном порядке. поэтому такой самый главный продукт. Но чтобы вы на выходе почувствовали, что вы узнали что-то новое про обычные числа, не про какие-то там, которые мы сейчас с вами рассмотрим, а про обычные, мы докажем в результате малой теоремы Ферма. Так, значит поднимите, пожалуйста, руки те. Кто когда-либо слышал, что такое конечное боле? Так, Олег, конечно, слышал. Так, теперь следующий вопрос. Поднимите руки, кто слышал, что такое малая теорема Ферма. не великая, а малая. Теперь я ее сформулирую, и вы поднимите руку, если вы видели это утверждение. Я просто нащупываю, это абсолютно нормально, если никто никогда с этим не встречался. Мне просто нужно понять, ну как бы с какого места начинать. И если мы будем начинать с нуля, это совершенно нормально, абсолютно. Значит, утверждение, которое будет доказано в, резу в результате изучения этих странных объектов под названием конечное поле, это такое утверждение. А для любого простого числа, так, поднимите руку, те, кто знает, что такое простое число. Вот, совсем другое дело, да? Вот, Нет, от этого мы, безусловно, можем отталкиваться и будем. Итак, для любого простого поля. Так, и любого натурального числа А, уже совершенно любого положительного целого числа, А в степени П минус А делится на П. То есть дает тот же остаток, который на П, что и число А. Если я любое число возведу в простую степень, то остаток от деления на это число P будет тем же, что и у самого числа. Вот эти вот числа будут одинаковые. Поднимите руку, кто-то раздается это видел. А -а -а, уже появляются длинные руки в зале. Вот мы сегодня ее и докажем. Но для того, чтобы ее доказать, нам нужно пройти довольно большой путь. Так, сейчас, сейчас. будем... По очереди, чтобы рассказать, что это конечное поле, надо рассказать, что такое поле, правда? Что мы можем делать с обычными целыми числами? Вот я написал, натуральные числа идут направо, да? Потом идет 0, потом налево идут отрицательные числа. И мы можем выполнять с обычными числами некоторые операции, вполне понятные и простые. Мы можем их складывать, вычитать. Да? И что еще делать умеем? Номер, Номер. Умеем. Вот. А делить умеем или нет? Ну, не все. Да, правильный ответ такой. Да, иногда умеем, но не всегда. 9 на 3 разделить можно, получится 3. А 7 на 3 разделить нельзя, точнее можно, но это будет дробь, это будет число совершенно новой природы. Не из перечисленных у 0 здесь. Так вот. Так вот, чтобы всегда получалось делить, человечество много-много тысяч лет назад изобрело понятие дробь. То есть отношение двух целых чисел. М разделить на r. Вот. И Пагор говорил так. Все есть число. То есть, любое измерение, которое мы можем произвести с чем-либо где-либо на Земле, в воздухе, на небе всегда приводит к числу, то есть к какому-то выражению типа m делить на m. Дальше произошел казус, состоящий в том, что когда они очень аккуратно попытались измерить длину диагонали квадрата, у которого сторона была равна единице, ну, единичная, так сказать, единица измерения, у нас есть какая-то единица измерения, мы ее берем, строим квадрат, ну и как вы думаете, сколько здесь у них... Должно было получиться сегодняшним языком, говоря, какой длины это должно быть. из молодцы, да. Так вот, исследование этого числа, которое по определению в квадрате должно давать 2, да? то есть по определению порно из двух ровно такое, число, которое в квадрате дает 2. Исследование его арифметической природы привело к тому, что оно не является дробью. Сперва в перпогоровом кружке к этой информации отнеслись в штыки. И между собой участники этого кружка запрещали, значит, то есть между собой знали, и говорили, никому не говорите, это да? такая тайна для посвященных, что есть числа, которые не числа. Да? Есть, точнее, ну как, для них число от начала дроби, все. И утверждение, а все есть число, это было идеологическим утверждением, не научным, а идеологическим. Они верили в то, что любую величину можно задать дроби. И они ошиблись. Это оказалось неверным утверждением. Корень из двух задать дроби не получилось, но я сейчас не буду это доказывать, потому что я хочу в эту сторону идти. Вместо этого я просто отмечу, что если рассмотреть все дроби, все вообще mn целые. Ну, или можно, можно считать, что MN при этом положительное, потому что если бы ну, родоль мы делить не умеем, а если мы делим на отрицательное, то знак минус можно загнать вверх. Вот. И тогда мы можем рассмотреть просто множество всех чисел, которые такую формулу имеют, да? типа одно разделить на другое. Рассмотреть, а, множество всех таких чисел, оно обозначается вот такой вот буковкой красивой математики, все какими-то буквами обозначается. Вот это, например, буковкой z. z с таким двойной палочкой. А натуральное число, буковка n с двойной палочкой. А вот эти вот, буковкой q. А еще есть там буковка r. Это все вообще вещественные числа, все числа, которые вот на самом деле все числа, которые могут обозначать результаты измерений, это все вещественные числа, это все длинные отрезки, грубо говоря. Вот. Ну и вот, соответственно, вот в этой системе чисел уже выполнимы всегда все операции: плюс, минус, умножить и разделить. То есть, какие бы две дроби я ни взял, я могу вычислить результат суммы двух дробей, это тоже будет дробь. Я могу вычислить разность двух дробей, это тоже будет дробь. Произведение друг, дробей, друг дробей, будет дробь. И отношения, кроме того случая, когда я пытаюсь делить на ноль. Вот это, как запрещается, мы не делаем никогда. Вопрос, да? Давай. А, да, вещественных числа. А мнимые числа, знаешь, ты к Нет, это уже новые, да, это новые, которые да. пришлось вводить, когда поняли, что недостаточно просто уметь все измерять. Надо еще работать с этим измеренным материалом, часто составлять некие уравнения. И когда решаешь уравнение, оказывается, что вещественных уже недостаточно. Вот. Отлично. Итак, у нас есть система чисел. Все дроби. Все, которые можно таким образом составить, то есть, чтобы целое делилось на целое. Ну и, соответственно, дроби, да? Это, ну, замкнутая вселенная такая, универсальная вселенная чисел. Любые арифметические действия оставляют дроби дробями, да? То есть, вы берете две дроби, вставляете в любое арифметическое действие, на выходе у вас будет дробь. Вопрос? Можно ли придумать тоже полностью замкнутые относительно этих операций систему чисел, но конечную? То есть в которой только конечный список элементов. Вот это вот слово конечное означает, что в системе чисел, которую мы сейчас будем строить, будет всего лишь конечное количество чисел, а дорогие, понятно, бесконечное. Вот. А слово «поле» отвечало ровно за вот эти четыре операции. «Поле» — это где можно выполнить по обычным правилам игры, там есть целый ряд правил игры, перестановочность, да, перестановочный закон, сочетательный закон, там они свои названия в русской распределительный закон, да, вот, для сложения, для умножения, распределительный между ними. Ну, в общем, все, все, что мы умеем делать с обычными числами, мы должны делать вот с этими новыми. Ну, вот давайте я приведу пример такой системы, прямо сразу приведу пример, потом мы будем пример вообще. Я называю числом букву Ч и букву Н. У меня ровно два числа. Ч. И n. Ч объявляется нулем, на который будет нельзя делить. А n это как бы такое число остальное, не 0, единственное. Вот. Но это че n от слова чет и нечет на самом деле взяты. И я должен научиться их складывать, вычитать, умножать и делить. И убедиться в том, что действительно, как бы ну, эти все операции не будут вводить за предел. Ну как складывать счет нечет, вы знаете, правда? Чет плюс чет равно чет, нечет плюс нечет равно? Чет. Нет плюс чет? нечет. С разностью ровно то же самое. Потому что для чета нечет плюс и минус это в общем то одно и то же. Дело в том, что как бы так как нечет плюс нечет это чет. То получается, что как бы у нас, когда мы что-то вычитаем на Auchy Чет минус нечет. Да? Чет минус нечет. Я могу написать это так, это Чет минус нечет минус нечет плюс нечет. А эти два в сумме, да, чёрт да? Поэтому то же самое, что чёрт плюс, нечет. Здесь знак плюс и знак минус не различаются в этой системе. Но это только вот здесь. В дальнейшем мы будем рассматривать более сложные э, числовые системы. Там уже плюс и минус, конечно, различаться будут. Но вот для этой пары не различаются. Так, с умножением что у нас? Чёрт на чёрт? Чёрт на нечёт? Правильно. Нечет на нечет? Нечёт. Прекрасно, это вполне... Соответствует тому, что мы счет назвали нулем. 0 ноль, умножении... ноль при умножении на любое число должен давать 0. По правилам игры. Правильно? Так и есть. Если мы счет объявили нулем, то вот при умножении на счет он дает счет, и при умножении на счет на нищит тоже дает счет. Вот. А нечет это не 0, и он при умножении на нечит дает не 0. Ну а делить на счет мы не можем, а на можем. Пожалуйста, счет делить на нечет, это счет. А нечет делить на нечет, это нечет. Все. Значит, это поле. Следующий пример. Трепка, где у нас тряпочка. Здесь у нас тряпочка. Или пока переверну. Это сторону, но это ненадолго. Пока я переверну, да? Так. Ну или пока я приведу еще один пример. 0, 1 и минус 1. Я сейчас вам объясню, что это тоже поле. Сейчас мы с вами научимся в нем действовать, потом вы уже поймете, что происходит, и скажете мне какое будет следующее поле, быть, даже при этом совершить ошибку, а может и нет. Значит, смотрите, как будем складывать числа. Но если у меня есть 0 среди складываемых, то, конечно, получится то, которое мы прибавляем к нулю, правильно, к которому прибавляется 0. То есть 0 плюс 1 это 1, 0 плюс минус 1 это минус 1. 1 прибавить минус 1 тоже понятно, что будет, Сколько будет? 0. 0. А, вот а вот что будет 1 плюс 1? Ну-ка, думаем. И минус 1. Правильно, минус 1. А у других шансов нет. Ясно, что не 1, потому что иначе вы и получили, что 1 равен 0. Ну и ясно, что не 0, иначе зачем нам это минус 1 вообще здесь написано. <грух> Грубо говоря, да? А минус 1 плюс минус 1, это соответственно будет 1, наоборот. Ну, и кто догадался, что, на самом деле, за система здесь написана? С умножением, кстати, еще проще. Умножается просто как умножается, прям вообще. Вот ровно так, как они умножаются. Они никогда не выводят за предел 0, 1 и минус 1 при умножении. То есть умножать можно как обычные числа. Это вот, вот эти прибамбасы, связаны только с сложением и вычитанием. А умножение производится просто как с обычными числами. 0 на любое равно 0, 1 на минус 1 это минус 1, 1 на 1, 1, минус 1 на минус 1 будет 1. Ну что, что это? Ну? двоечный систему? Нет. Двоечная была вот здесь. А теперь? Три. Правильно. <свят> Или, иными словами, это остатки деления на три. Только вы, конечно, привыкли к тому, что остатки все положительные, да? Скорее всего, а в школе учат, ну, то есть, скорее всего, точно знаю, да. Вот в школе учат тому, что остатки отделения на 3 это 0, 1 и 2, правильно? В математике, в высокой математике, 0, 1 и минус 1 также подходит, как и 0, 1 и 2, потому что минус 1 дает остаток 2 в релении на 3. То есть он, как бы, с точки зрения остатка, он не отличается от двойки. На самом деле, я мог бы написать 0, 4 и, например, 8. Да? И это была бы та же самая система чисел в точности, потому что мы не различаем чисел, которые дают один и тот же остаток при делении на 3. Вот. То есть правила игры такие. Мы берем все целые числа, все, которые есть. Отрицательные и положительные. Но теперь правила игры такие, что мы не различаем а два числа, дающих один и тот же остаток определения на 3. Следовательно, в частности, нулем оказывается не только сам 0 лично, да, а кто еще? 3. Еще? Все числа кратные. Правильно, все числа кратные. 6, 9, минус 3, минус 6, минус 9. Это все 0, это одно и то же число. А единица, она, она же четверка, она же минус 2, она же семерка, да, То есть эти все числа, они нами больше не различаются. Мы их... Называем одинаково. Ну и, соответственно, все правила сложения, вычитания, умножения, деления, все с нами. Можно делить на любое число отличное от нуля. Если вспомнить, что двойка это минус единица, то просто делите на эту минус единицу и смотрите, что будет. <coughs> вот. Ну и вообще, как бы, если вы хотите привести какое-то число к вот этой системе, берете остаток объединения на 3, а если привести, привести к вот этим, то просто двойку как бы называйте минус единицы. Спасибо огромное. Вот. Ну что? Что будет следующим примером поля, как вы думаете? Какие числа? Остатки отделения на... Вот мы и ошиблись. Вот это не поле. Почему? Нет, остатка 4, это остатка 2? Нет, остатки отделения 4 это более сложная система, чем остатки отделения на 2, это 0, 1, 2 и 3. Но все-таки здесь... Не получится, не получится делить, не всегда получается делить, не всегда получится делить. Но вот приведите пример каких-нибудь двух остатков отсюда, таких, что мы пытаемся делить не на ноль, но не получается делить. Там? Да? 3 делить на 2. Отлично. 3 делить на 2 не существует. В самом деле попробуйте найти, вот просто как бы в конечном... Конечно, в системах все очень просто, можно все перебрать. Если вы ищете, какой должен быть результат вот этого, вот этого числа, по определению, что такое 3 делить на 2, это такое число x, что 3 равно 2 умножить на x. Правильно? Давайте искать. 0 подходит или нет? 2 умножить на 0 это явно 0. Единица подходит? Нет, 2 умножить на 1 это 2. 2 подходит. 2х2. То есть 0. 4 это 0. 2х2 в нашей системе это 0. Потому что мы не различаем делище на 4. Так, а 2х3... Нет. 2. 2х3 равно 2, потому что 6 это 2. Тем самым при умножении на 2 получаются только такие и такие, а вот эти и вот эти не получаются никогда. Поэтому, как правильно заметил, как тебя зовут? Тимофей. Тимофей. Как правильно заметил Тимофей, 3 разделить на 2 в нашей системе нельзя. А следственно полем оно не является, потому что поле нужно, чтобы было возможно разделить все на все, кроме случая отделения на 2. Так. Остатки отделения на 5. Отлично. Отличная догадка. Давайте рассмотрим остатки отделения на 5. На 4 мы забраковали. Да. Сейчас будем разбираться с пятеркой. Так. Стираем, стираем, это не поле. Стираем его, нам его не надо, нам нужны только поля. Так, пишем. 0, 1, 2, 3, 4 или, э, ну, если честно, в математических книгах обычно 0 плюс минус 1 плюс минус 2 пишут. То есть э, залезают и в плюс, и в минус, так вот симметрично туда и сюда таких случаях. Но это так, просто вы привыкайте. Остатки в математических книгах это будет и с плюсом, и с минусом. Просто как можно меньше берут такой диапазон, как можно меньше по помода чисел, потому что их надо все время там перемножать и складывать, и проще делать это с маленькими для числами. А в школе учат, что вот они остатки. Но это не важно, потому что тройка это минус двойка, а четверка это минус единица, и все. С точки зрения делимости на 5 это, естественно, одно и то же. Итак, действительно, давайте просто составим таблицу умножения. Чтобы понять, что все всегда получится. Да, я уже, наверное, открою вам очевидный секрет, состоящий в том, что на любое число, если мы будем брать остатки, вот какое бы ни было число, если мы берем остатки от деления на это число, то плюс, минус и умножить выполняется всегда, без всяких проблем. То есть вот эти три операции не вызывают вопросов. Всегда можно сложить просто остатки как числа, и после этого... Ну, получится целое число, и мы берем остаток это, деления этого получившегося целого числа уже на вот наше m. Также происходит с вычитанием, и также ровно происходит с умножением. Умножение же не выводит за пределы целых числа правильно? Вот и все. Значит, мы результат берем, скажем, мы хотим вычислить, сколько будет 75 умножить на 23, а сколько это дает при делении на 100. Вот мы хотим рассматривать систему определения на 100, и мы хотим взять 75 и 23. Ну мы просто перемножаем и откидываем все кроме последних двух цифр. двухзначного ну, числа, которое стоит на конце. Оно и будет результатом, потому что, если я вычту эти два ну, число из двух вот, да, цифр в конце, то получится число оканчивается двумя нулями. Оно, естественно, делится на 100 значит, для нас оно как бы как ноль. Вот, то есть все операции, кроме деления, выполнимы всегда как говорят в по любому модулю m. А у меня есть друг, его зовут Максим Коваль, он ведет школу, такая контора, возможно, вы ее уже знаете, а может, еще узнаете. И он называет это а, операция сложения, вычитания, умножения в очках калибра m. То есть вы надеваете очки, в которых числа, различающиеся на кратное число m, для вас одинаковые. Ну и вот возникает, соответственно, конечный список чисел. И вот эти, вот, вот эти операции всегда без проблем выполнимы, вот эти вот операции. А вот, а вот операция деления вызывает проблемы. Иногда вызывает, а иногда не вызывает. И вот случай 5 не вызывает, случае 4 вызывает. Давайте напишем все ненулевые остатки, но ну, на ноль мы не будем пытаться делить. Вот давайте просто таблицу умножения построим и все, все посмотрим. Строим таблицу умножения. Ок. Ну что, пролетуете меня, а заодно потренируемся. 1, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 6, 6. Нет, 2, 2, 1, 1, 1. 6 по модулю 5, 6 4. остаток 1 на 5. 1, 3, 3, 3, 1, 3. 1. 3, 3, 3. 1, 1. 3. 4, 4, 4. 2. И здесь? 4. 3. 2. 1. Значит, замечаете, да, конечно, что тут идут подряд, здесь в другую сторону, здесь подряд, ну, здесь через 2, а здесь как бы в обратную сторону, получается, через 3. Только со скоком каждый раз на 5 вниз. И я утверждаю, что всегда можно все на все поделить. В самом деле в каждом. В каждой строке есть все числа, вообще все четыре ненулевых остатка. Как тогда делить? Ну, смотри, берем и делим, например, 2 на 3. Что я хочу сделать? Я най хочу найти здесь, вот в этой строке, найти двойку. Вот она, да? Я ее нашел. Она в четвертом столбце стоит двойка, да? В строке номер три двойка стоит в четвертом столбце. Что и означает, что трижды четыре равно два, а значит Uh, ой, ну да, значит, 2 разделить на 3 равно 4. В самом деле, 2 разделить на 3, конечно, равно 4, вот, потому что проверяйте, и так и получается. Вот. То есть всегда можно, потому что в каждой строке все числа, и чтобы на что не делили, каждое число можно найти в каждой другой строке, и результат номер столбца просто и будет результатом деления. Итак, нам прекрасно подходит в качестве конечного поля Давайте я введу обозначение. Множество всех остатков в математике вот так обозначается. И, может, это и сложно, но это очень легко запомнить и понять. Вот это просто все целые числа. А это все кратные числа m. m умножить на z. Я прямую растянул, да, как резиновую такую длинную, -длинную бесконечную ниточку, растянул в раз. А это означает, что я не буду различать такие. Вот когда я вот так вот делю в математике, да, вот это вот, если я множество делю друг на друга, вот, это называется переход к фактору множества, это такой, как бы, сюжет, который везде повторяется в высокой математике, это означает, что эти числа рассматриваются только с точностью до вот таких. Если два числа разность их лежит здесь, то я их не различаю. Ну вот, так вот, мы уже несколько полей видели, вот такое поле, которое состоит из черт-нечет, ну или, если хотите, 0,1. Вот такое поле, которое состоит из остатков отделения на 3. Ну, оно же 0 плюс минус 1. Четверку пропускаем, будет пятерка. 0 плюс минус 1 плюс минус 2. Вопрос, шестерку мы будем пропускать или нет? Будем. Почему? Потому что она четная. Но... Четная уже на 2. Все она, вот, она, все... она С двойкой будет шла. проблема. Да. С двойкой будет уже проблема. Ясно, что четные числа все... Э нам дадут проблему, двойка при умножении на половину от шестерки, то есть на три, будет давать ноль. И это означает, что там в этой строке мы не найдем всего. Но ты, следующую фразу, как тебя зовут? Дима, Дима ты следующую фразу сказал, уже совершенно точно. Что? Оно непростое. Не Значит, ответ на самом деле такой. Полями будут все вот такие, при простых P. Все. При непростых не будут, при простых все будут. То есть... То есть, если я нарисую таблицу умножения от, вот, по модулю данного простого числа, будь то 17, 23 или 101 или какой угодно еще, то в этой таблице умножения у меня ситуация будет повторять вот эту ситуацию. То есть в каждой строке на самом деле будут все числа. На самом деле это утверждение не такое уж простое. Его надо доказывать. Давайте я сейчас, давайте я сейчас, сейчас мы перевернем. Ну, или сотрем отсюда, да? Вот. И его обсудим. Давайте я вот эту таблицу сотру, мы ее уже поняли. Вот. Значит, смотрите. Что нам на самом деле нужно сделать? Сейчас я открою некоторый секрет, что когда мы пытаемся делить, достаточно научиться вот так делить только. Вот этого достаточно Достаточно один делить на А, Достаточно один делить на а, ибо тогда, смотрите, если для любого А есть обратный к нему, который при умножении на него дает единицу, если, да, то тогда b разделить на а можно представить, как b умножить на 1, деленный на а. А этот уже существует. То есть нам, нам в общем-то, не нужно все на все пытаться делить. Нам достаточно научиться на все числа делить единицу. Если мы научимся, если для каждого числа будет обратный, который при умножении на него дает единицу, то все будет хорошо. А если не будет, то уже единицу мы не умеем делить, значит, уже все плохо. Вот. То есть вопрос, что... Действительно ли, всегда можно а, знаешь, при каких вот этих вот числах, да, можно всегда найти обратный. Ну и достаточно понятно, достаточно понятно, что если P простое, если у нас, ну точнее, если вот M, M равно, там, скажем, K умножить на n, то ничего не выйдет, но давайте это строго докажем. Давайте строго докажем, что э, мы не сможем обратить... И, значит, некоторые из чисел, из остатков, если было непростое число. А вот почему можно обратить любое, если мы исходим из простого, это более сложное утверждение, про которое чуть позже я тоже скажу. Но пока давайте вот это, смотрите. чтобы означало, что 1 делить на k? У нас k, да, вот этот k, это число меньше, чем m. Мы разложили, m на множители, ну, естественно, имеется в виду, что не тривиально, не m умножить на 1, а какое-то реальное, там, Реальное, ну, например, там 10 равно дважды 5, да? А, значит, я утверждаю, что вот такое число не будет уже существовать, точно не будет. Почему? Ну, давайте от противного, да, докажем? Попробуем от противного доказать. 1 на k равно x. Тогда x умножить на k равно 1. В очках калибра m. Правильно? В очках калибра m. Давайте расшифруем утверждение, что какое-то число равно какому-то другому в очках калибра m. Что оно по определению означает? Ну-ка, кто скажет мне, что это означает? Что они равны в очках калибра m. Ну, скажем, в очках калибра 10. 3 равно 13. Почему? Да? Остатки отделения. Остатки отделения, да? А если остатки одинаковые, да, отделение на L, то какая, какой остаток у разности между ними? Ой. А что значит остаток равен нулю? Значит, делится на целую, правда? То есть, иными словами, если бы существовало среди остатков по модулю числа m, как какое-то число обратное к к, а k, я напомню, к это множитель числа m. Если бы к нему оказался какой-то обратный, то, ну, это я просто перекисываю предыдущее равенство, вот, и это предыдущее равенство на языке обычных чисел означает вот это. Но тогда, что значит делиться? Значит, можно ну, разделить, то есть это значит, что m умножить на какое-то и, понятно. Пока все согласны, да, пока? Я пока веду некое рассуждение. Да? А теперь смотрите, что происходит. А, единичка, я перекину сюда, x умножить на k минус m умножить на y оказалось равно единице. Согласны? Это я просто сделал, перекинул для себя. Но я вспоминаю, что m это k умножить на y. И поэтому здесь написано xk минус k l y. Я выношу k за скобку. И это должно быть внимание равно, как вы, помните, единице. Получилось, что единица делится на какое-то целое число. Причем нетривиальное. Мы договорились, что m равно k умножить на l, и ни один из них не равен единице. Это положительные физлы. Понятно, да? Ничего не выйдет противоречия. Единица ни на что не делится. А значит, это разница невозможно, значит, невозможно это, значит, невозможно это, значит, невозможно это, следовательно, никакого обратного числука быть не может. А значит, боями могут быть только те, где P простое. И остался только вопрос: а почему же они все-таки болят? Вот это действительно более сложный вопрос. <къех> более сложный вопрос. Давайте я сотру. Ну, видео оно осталось, но потом, если что, пересмотрите. Вот, советую, кстати, потом пересмотреть, да? Чтобы лучше ну, усвоить, да, все это? Вот просто пересмотрите лекцию. Вот, а мы перейдем к тому случаю, единственному, когда действительно мы э, не можем провести это рассуждение, не можем его провести тогда, когда никакого такого разложения нету. То есть, когда число n это простое число, которое мы назовем P. Итак, к чему же сводится? Попытка. Так, у нас сколько, я, я должен следить за временем, сколько у нас время, да? 10 минут. 10 минут. Значит, сейчас мы сведем а, к некоторому утверждению. То есть вот я хочу сказать, что всегда существует, всегда есть 1 делить на А. Если П простое. То есть, а, что, что я здесь написал, что если П простое число, то для любого остатка от деления на П, а, это какой-то остаток, длинный надо, какой угодно. И вот для любого остатка мы можем найти тот, который при умножении на него даст единицу. Давайте просто поймем, к чему это сводится, доказывать не будем. Но, так сказать, вот это, чтобы четко осознать, что это будет означать на языке обычных чисел, обычных равенств. Что это означает? Это означает что? Я ищу, ищу решение уравнения, такого в кавычках уравнения. Что x умножить на a равно единице, только равно в очках калибра p, правильно? Я должен отыскать такое x, чтобы при умножении на a давался остаток единицы при делении на p. Ну как и выше, это все это означает, что x а минус 1 делится на p, правильно? Или иными словами, x а минус 1 равно p умножить на y, да? То есть я ищу на самом деле два числа, два числа x и y, такие, что x умножить на a минус y умножить на p равно 1. Вот это базовое такое, самое основное уравнение, которое в школах всех решают, на классах, там 9 какой-нибудь класс. Вы 8 пока, вам еще может быть рано, но вы это будете решать скоро. Можете уже сейчас начинать. Для любых двух взаимно простых чисел, а если у меня а это остаток отделения на п, который не нулевой, то а и п, естественно, взаимно просты. У них не может быть общих делителей. Ну, у п просто их нет, да, самого п. Только оно и единица. Но оно, соответственно, не делится на п, значит, у этих двух взаим... нет общих делителей. И вот это вот такое базовое фундаментальное арифметическое свойство. Если взять два числа, которые взаимно просты, не имеют общих делителей, то можно их снабдить кратностями, которые при разности дают единицу. Это самое главное утверждение арифметики. Из него следует основная теорема арифметики о разложении на простые множители. О том, что разложение на простые множители единственное для любого числа. И это все отсюда. И отсюда же, как мы видим, выводится, что всегда есть вот этот вот 1 делить на И поэтому всегда именно поле у нас. Хорошо, а вот теперь я все-таки доказывать это не буду. Вместо этого расскажу вам, как отсюда выводится теорема Херма. Вот. Но я... Значит, сейчас нарисую там лицом. что я должен доказать? Я должен доказать, что какое бы число они взять, вот, вот это вот делится на P, или что то же самое, я могу это вот так написать. Смотрите, мы теперь с вами прошаренные, да, мы можем писать уже более экономно. А это равно А по модулю P, да, то есть тот же остаток да? тот же остаток. А среднее П и А дает тот же. Теперь смотрите, если А делится на п, если а делится на п, то тогда и слева, и справа будет число 0 на самом деле, потому что э, при делении на п, а дает нулевой остаток. Ну, естественно, если много раз А перемножить, то же делимость на п, никуда не делится, а будет тоже 0. Поэтому интересный случай, когда А не делится делится на p, тогда на самом деле я докажу вот такое утверждение. Из него это будет сразу следовать умножение на просто. Вот, Но просто. Вот, это вот, кстати, иногда вот эта вот формулировка малой теоремы Ферма вот именно такая, что если они не делится на p, простое число p, то a в минус первой степени всегда дает остаток 1, Определению на P. Ну, это такой исключительно странный результат, да. То есть, вот если вы возьмете, например, число 13 и возведете вот, все вот эти числа, все вообще все подряд, э, которые есть остатки от деления на 13, все возведете в 12 степень. Это все будет единица. Вот, все определение на 13, эти все числа будут давать единицу. Как, как каким-то удивительным образом, можете просто взять калькулятор и прям проверить. Но если, например, это было число 3, не 13, а 101, то то проверять все 100 чисел от 1 до 100, что они в сотой степени дают остаток 1, определение на 101, довольно затруднительно. А тем не менее это верно, это удивительная вот такая теорема, малая теорема фирма. Но вот смотрите, что на самом деле мы будем делать. Значит, главное наше утверждение, оно легко выводится из вот этого равенства, что если а и b не делятся на b, то их произведение тоже не делится на p. Возможно, вы даже слышали в каких-то младших классах его как некий постулат. Вот он, оно утверждается, но не доказывается. Это утверждение, оно э, не, не простое. Оно выводится все из того же вот уравнения, которое надо уметь решать. И оно не очень простое, но верное действительно для любого простого числа. То есть произведение двух чисел, не делящихся на какое-то простое, не может быть кратным этому простому. Да, это если мы знаем основу тереобиатметики, что э, тогда можно и к ней э, на нее сослаться, но если мы ее не знаем, а мы ее как бы изначально не знаем, да, то ее надо доказывать как бы с нуля все равно, то есть как ни крути, на самом деле к этому вот равенству, без этого равенства ничего нельзя сделать, его надо доказывать, но у меня на самом деле про это видео, в том числе уроки, 100 уроков по математики на сайте «Дети и наука» с 11 по 15 вот, уроки возьмите просто, 13 уже будет основной а мы вместе доказаны. Ну вот, а сейчас мы просто будем пользоваться этим вот утверждением. Что если два числа э, не делятся на p, ну и произведение тоже не делится на p. То есть, можно, на самом деле, это означает, что можно сокращать. Тут, например, э, тут что было написано, что а умножить на а в p минус 1 минус 1 да, а, делится на p. И известно, что это не делится на p. Значит, это должно делиться на p, иначе не получится в произведении, да? Не получится в делимости. Поэтому, на самом деле, это и это эквивалентное утверждение. Ну вот, теперь смотрите. Вот a, Это какой-то остаток при делении на p, правильно? Он в таблице умножения... Как тут будет все выглядеть? Давайте посмотрим. Вот у меня таблица умножения. Вот единица, вот двойка, вот тройка и так далее до минус 1 Что я здесь увиду? Я увижу здесь А, правда? Здесь я уже увижу 2А или 2А минус P. В зависимости от того, А меньше, чем П пополам, или больше, чем П пополам. Но в любом случае, будет там, как бы, понятно, что это будет то же самое число, которое дает, ну, как бы вот это число будет давать тот же остаток, который будет. Вот я вот эти все записываю. Последнее будет по один на А. И вот что важно понимать. В силу вот этого свойства, в силу возможности сокращать равенство, все эти остатки будут различными. Так же, как вот с пятеркой, когда мы их написали, да? э, Например, в строке номер 2 были 2, 4, 1 и 3. В определении на 5. То есть все четыре остатка были разные, они все были перестановки просто исходных остатков. 1, 2, 3, 4. То же самое будет здесь. <как> Если p простое число два разных остатка не могут быть одинаковыми, потому что иначе бы их разность делилась на p, правильно? Их разность бы иначе делилась на p. Но их разность это, ну, например, 4 a 2 а это 2 просто, да? А там 5a-3, ну, минус 3 а тоже 2a, а a 1 а это 6 а То есть их разность это тоже где-то в этой строке лежит. И если бы они давали какие-то два одинаковые остатки, это значит, что какая-то... Какая Кнопочка, да, где-то здесь был бы остаток 0. То есть делимость на P. А это невозможно, потому что ни они не делится на P, ни вот этот вот остаточек не делится на P. То есть мы имеем, что раз они все и делятся на P, значит они все различны еще к тому же. Делить на P. Надо добить доказательства Вот. А тогда, а тогда, а тогда. Давайте их перемножим просто. Все. Один над другим. Два А, 3А. И так далее, на P-1 умножить на Вот взял и перемножил. А теперь перемножил 1 на 2, на 3, и так далее, на P-1. Как называется это, кстати? это P-1, Вот смотрите, я утверждаю, что это одно и то же. Ну, одно и то же, конечно, в очках. В очках по модулю P, а не просто а, так, То есть одинаковые остатки да А почему? Почему? А то, что это просто те же самые в другом порядке. В этой строке лежат те же числа. Ну, как кстати, с двойкой, да? Один умножить на два умножить на три умножить на четыре, а тут два умножить на четыре умножить на один умножить на три. Я сейчас подниму. Хорошо. Но с другой стороны, здесь что написано? Я же могу по-другому их перегруппировать. И что у меня получится? В какой степени? А? Отлично. Ровно в этой, которая нужна. А дальше что останется? <связывая> Нет, здесь одно и то же а, а вот остается, что осталось, когда я а вынес из всех скобок? А этот... <связывая> <связывая> а то же а в актериал <связывая> остается. То есть получается, смотрите, мы доказали, что вот это число равно а в п-1 умножить на это же самое число. Но в минус 1 в актериал не делится на п, потому что все вот эти 1, 2, 3 и так далее не делились на п. А значит, можно сократить и получить, что единица равно а в степени прямой с 1. Все заказано. Вот уже, это уже, на самом деле, магия математики дальше. Уродь ничего не делали, а доказали очень сложный результат. Итак, давайте рассмотрим такой сюжет. Вот театр, был театр такой, да? В него зашли все, и в гардеробе сдали пальцем, до зима. Вот номерки, первый, второй, третий и так далее. Ну и, я не знаю, сотый, какой-нибудь, допустим, сто мест. Коронавирусное ограничение, да, сто мест. Вот. И, и вот это самое заходит, э, там гардеробщица, все, значит, свое пальто повесили и пошли в театр. А дальше гардеробщица ушла попить чайку. И пришел некий шутник. И родители вот шутника на руках программы действий, которую он сгенерировал случайным образом. В программе написано, что пальто, которое висит на первое, нужно перевести на первое, а Со второе, на третье, а с третье например, на 78. Ну и, короче говоря, у него программа полная. Вот она э, описывает, как ему здесь нахулиганить. Вот и условия правила игры такое, что ни одно пальто не валяется на полу после его действия, да, то есть каждое куда-то было перевешено и ни на одном крючке не висит два пальто одновременно, то есть действительно выглядит все ровно так же, как в начале, С точки зрения градиорпуса, иначе бы она сразу увидела, что-то не так. То есть она заходит. Она не помнит, как они висели, но в данный момент она видит 100 крючков и 100 висящих пальтов, каждая на своем крючке, ну или на черном Дальше приходят посетители театра после спектакля. Какова вероятность того, что кто-то, хотя бы один, получит свое... Собственное вальто. Вопрос понятен, да? <свят> Давайте порешаем некоторое время, потому что эта задача, она э, выводит на важнейшие конструкции в математике дискретной, которые называются перестановки, а если честно, группа перестановок, так, так называемая. Ну, Что это такое сейчас мы... Сейчас поговорим про это, пока сказать, не обращать внимания на слово «группа». А слово «перестановки» — это ровно это. То есть это когда… Э, вот, вот, это, вот это называется «перестановка», вот то, что сейчас написано. Вот то, что сгенерировал комп да, ему, сгенерировал программу. Вот такая программа, одна такая программа действий, она в математике носит название «перестановки на символах. И мы… Э, Вообще-то, если честно, я просто хочу вам рассказать, что такое «перестановки», но просто так взять и рассказать, это, наверное, неинтересно. А вот если это связано с какой-то прикольной жизненной задачей, то это совсем другое дело. С еще одной жизненной задачей это связано, которую вы наверняка видели. А задача про игру в 15. Знаете, что такое игра в 15? Да. Да. Да. О, отлично. Э, давайте, если не все знают, я расскажу, но это грубо, да, что вы слышали. То есть это вы покупаете в магазине, там, значит, квадратики такие, да, идут. 15. Да, пятнашки, да, пятнашки, вот, и они написаны все, и их 15 из 16, 16-я пустая. разрешенное действие это перемещение, соответственно, этого квадратика, перемещение на пустое место, потом то, которое освободилось, становится, значит, снова принимает, ну вот, вы сидите и вот так вот играете, и, значит, эта история про пятнашки, ей примерно 150 лет, Примерно вот в конце XIX века, в Штатах, э, был некий зубной э, Склероз, я не помню его фамилию, у меня в книге «Математика и гуманитария» написана э, эта история, я за, забыл фамилию. Короче, он, значит, э, придумал вот эту игру, да, и что же он, э, что он сделал? Он сделал очень умную вещь. Э, он задал всем некую задачу с призом, а потом наладил производство игры 15. То есть первым делом во всей Америке, а постепенно и по другим странам распространилась э, полная безумная лихорадка. Лихорадка заключалась в том, что нужно было придумать способ вернуть все назад, если в конце, перепутан порядок этих двух, то есть если... Э, кто-нибудь, ну понятно, кто-то вынул, вот, физически вынул два квадрата, да, вырвал с корнем и переставил их. И я вернул обратно, и теперь уже нельзя вырывать, нельзя, нужно только перемещать. И нужно, <coughs> задача состоит в том, чтобы вернуть, вернуть на место, вернуть вот эту вот ситуацию разрешенными действиями. 14, 14, 15. Началась пятнашечная лихорадка. Он обещал за это очень большую сумму денег, я не помню какую, но как-то по тем временам это было целое состояние. И он обещал такую сумму любому человеку, первому человеку, который придумает, как это сделать. И все непрерывно играли в пятнашки, а он одновременно наладил производство этой игры. Он продал огромное количество экземпляров этой игры и сделал на этом во много раз больше, чем приз, который он обещал. А приз он никому так и не дал. Почему? А? Это позиция не разрешила. Правильно, потому что это сделать невозможно. И мы сегодня это докажем. Это будет еще один наш стимул. Все, к изучению переставал. Мы докажем, что это математически невозможно. То есть, э, как э, понимаете, какая ситуация? Если вы там изучаете какие-нибудь в химии, там, в биологии или даже физики, ну, на самом деле вы никогда до конца не можете быть уверены в эксперименте. Вот вы там замеряете, как камень падает, а вот подубейтесь, он уже падает по-другому. Да? У вас нет уверенности такой, что вы можете положить голову на отсечение. Никогда, ни в одной науке пророк математики. А здесь можно быть процентов уверенным, потому что есть математическое доказательство невозможности с помощью разрешенных действий э, переведения вот этой позиции отсюда сюда. Вот. Но об этом чуть позже. У нас сколько, вот, э, сколько у нас времени, я просто чтобы понимал. До Пол, дв... Полчаса. Полчаса. Отлично. Мы к этому вернемся, я думаю, что мы это успеем. А пока, значит, я хочу э, вернуться к э, вот этой, значит, ну, Перестановка. Значит, перестановка это вот такая, э, такая программа. Одна такая программа называется одной перестановкой. <связь> значит, чтобы посчитать вероятность какого-то события, я не утверждаю, что мы эту задачу сегодня дорешаем. Возможно, у нас не хватит времени, но я намечу примерно э, как ее решать, вы можете ее потом попробовать дорешать самостоятельно. Значит, давайте поймем вообще, что значит вероятность. Вот как это понимать, а, что здесь. Как бы случайно. Вы, наверное, теории вероятность чуть-чуть у вас в школе была, да? да, да. Вот. Это отношение интересующих нас событий а, Абсолютно верно. То есть нужно перечислить все перестановки, все программы, да? при которых остается что-то на своем месте, и поделить на. Ну, не перечислить, посчитать, сколько их, да? А Конечно, програм. Значит, первое, это сложно, а второе это просто. Сколько всего перестановок? Отлично, слушайте, какие молодцы. О, <связь> одно удовольствие работу, да, с таким коллективом. Итак, всего их столько триал, А вот сколько вот таких, это гораздо Сложнее. Но давайте начнем, например, с того, чтобы для двух пальтов. На стеатор два зрителя. Какая будет вероятность? 50%. Потому что первые перестановки это все оставит на своем месте. Это программа такая, которая ничего не делает. Кстати, давайте сразу же введем. Понятие. ID. Это перестановка, которая является программой ничего не менять. Для любого n, соответствующая перестановка существует, и называется ID. В нашем случае двух это вот такая, а еще есть только одна другая. Это вот такая. То есть первый на второй, а второй на первый. Тогда никто ничего не найдет. Хорошо. Давайте посмотрим теперь, если здесь 50%, давайте посмотрим на то, что происходит в случае, когда у нас три посетителя театра. Тут уже будет гораздо более все интересно, потому что у нас их будет сколько? Программ будет 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте попробуем, как бы, вот их перечислить, да? Исходя из какого принципа. Давайте посмотрим, вот. Куда перешла единица, она может перейти либо в себя, и тогда остается ровно два варианта, как и раньше. Как мы считаем, что это факториал? Ну, так, одного к другому, да, постепенно увеличиваем. То есть, если один вернулся на свое место, тогда либо эти поменялись, то есть, если один не, не, не поменялся свое положение, то у нас два варианта для остальных. Если один поменял на два, то тоже два варианта для остальных, а именно двойку может пойти в тройку, и тогда тройки ничего не останется, как пойти в единицу. Или двойка может пойти куда? В себя, правильно, да. И тогда, значит, э, ой, стоп, еще подобного. В один. В один только, два уже не может, мы не, не вешаем два пальто на одно. Значит, соответственно, если э, один пошел в два, то первый вариант, что два идет в три, а второй вариант, что два идет в один. То есть они вдруг меняются, а тогда три остается. На И, наконец, если один переходит в три, то у двойки тоже два варианта. А именно либо в один, и тогда три, естественно, в два, да? Либо, соответственно, у нас э, два. На этот раз действительно переходит в себя саму, то есть остается на месте. А тройка бежит в единицу. Какой процент успеха? Одна шестая. наша. Нет, нет, не, я имею в виду вот вероятность того, что кто-то получит свой пальто. Не одна шестая, одна а одна шестая. шестая. Сколько? Нет. Одна шестая. Нет. Три. Шестая. Больше. Больше? Третий, вот годится. Вот годится. А, вот годится и вот годится. И только две не годятся. То есть здесь все нашли свое пальто, здесь первый, здесь третий, а здесь второй. А здесь и здесь никто не нашел свое пальто. Соответственно, вероятность здесь равна третья. А, Здесь одна вторая, но ничуть не бывало, что следующая будет 3 четверть, это неверно. По-моему, неверно, в любом случае окончательная формула будет совершенно другой, вовсе не минус 1 треть на n, а гораздо более сложной. Но, может быть, мы к ней чуть позже перейдем. Пока я хочу сказать, что перестановками, для перестановок есть очень важная операция. Называется выполнение одно за другим. То есть, предположим теперь, что, как пока гардеробщица гуляла, сюда успела зайти два шутника. Каждый из них имел свою программу на руках. А теперь же не важно, сгенерирована или нет. То, что она случайно сгенерирована, было важно с точки зрения вероятности, мы хотели там считать. Когда там, мы вернемся к этой задаче, мы попробуем понять, <coughs> как ее можно было бы решить. Вот, а значит, сейчас мы вот рассмотрим просто двух шутников с двумя разными программами. И вот один пришел все по своей программе, сделал, а потом пришел другой. Там, Ваня, например, пришел Ваня и перевесил пальто в соответствии со своей программой. А потом пришел Гена, он не знал, что Ваня здесь побывал. Ну, естественно, он не знает, какие чьи пальто, он, никто все, Но видишь, что а нет. И решил тоже по -хулиганке. Потому, все а потом мы представляем себе ситуацию, как бы вот все разворачиваем во времени назад, к тому моменту, когда никакого уже не было, и теперь запускаем первым геном, а вторым Ваня. То есть был Ваня, потом Гена, а теперь мы все запустили назад, теперь Гена, потом Ваня. Вопрос. А в результате, разное или нет будет... Uh, состояние вот, пальто на вешалках. Uh, итог, итог будет разный или нет? Я имею в виду не для какого-то отдельного пальто, а <для> <разного>. разный. А вы это знаете, <сؤال> <сؤال> да? Или а а вы не догадываетесь? Если они действовали по одной программе, то будет, конечно, одно и то же. Вот если они действовали по-разному, то может быть, что будут разные. Давайте приведем пример. Даже уже здесь можно. Вот здесь привести пример, конечно, не выйдет. Слишком простая ситуация. Как говорят, группа перестановок на двух символах коммутативно. Это умные, научные слова. А по-человечески я имею в виду следующее, что Композиция э, вот выполнения одного за другим перестановок здесь, независимо от того, какая первая, какая вторая, приведет всегда к одному тому же результату, как и наоборот. А вот здесь уже нет. И самый первый пример это такой вот, я вот это вот, 2, 3, 1 беру, и выполняю след за 1, 2, 2, 1. Можно было бы еще больше, можно было бы просто две перестановки, две, две перестановки на двух символах, ну давайте вот это вот. Посмотрим, что у нас произойдет в одном и в другом порядке. Значит, теперь внимание, есть некое странное правило, которое, однако, используется абсолютно во всей современной математике, во всей, что преобразование выполняется справа налево. То есть если я напишу, если в книге вы видите F, композиция с G, то это всегда означает, что вначале применяется G, а потом F. А F уже к результату применения G. У вас чуть-чуть про функции уже говорили, да? Можно подставлять. Так вот здесь это как бы на самом деле надо понимать как функцию просто на, на N символов. В данном случае функции на трех символах всегда. Вот. Но такая особая функция, хорошая, которая а, взаимоднозначное соответствие. То есть разные элементы в разные переходят. Ну и вот давайте просто проверим, что у нас произойдет с единицей. Куда вот... А, ну и вообще вычислим оба результата просто. Вычислим и то, и другое. Значит, итак, куда должен... А, куда должно пойти пальто, которое висело на первом крючке? Оно поехало в... На второй крючок, да? Дальше пришел этот. И со второго крючка на, на третий. Вот если в этом порядке, то один, два, два, три. Значит, соответственно, сел на третий, да? Второй куда поехал? Он поехал на первый крючок, а с первого обратно на второй прыгнул. Так, а третий, здесь он не менял своего состояния, а здесь его перевесили на первый. А если это, значит, когда в начале Гена потом Ваня, теперь наоборот, Тут у нас Ваня вот, а Гена вот. По Ваниной программе первое пальто перевесилось на второе, а второе по Гениной на первое вернулось. То есть первое, на самом деле, вернулось на первое. Видите? Другое результат. Уже ясно, что другое, потому что достаточно для, для равенства двух преобразований, да, требуется, чтобы они были равны на каждом элементе, да, чтобы они, результат их применения был один и тот же на всех вообще элементах. И наоборот, чтобы преобразования считались разными, нужно, чтобы хотя бы один элемент они перевели в разные места. И вот мы уже знаем, что элемент номер один, то есть пальто с первого крючка, здесь оказался на третьем, а здесь на своем первом. Значит, это уже разные две программы. Но ну, давайте досчитаем. Второй пошел в третьего, а здесь? Так на третье остался, да? Третий пошел первый, первую, а потом переместился, мигрировал на вторую. Вот. Вот такие результаты. Получились разные результаты. Это очень важное понимание про перестановки. В перестановке нет э, правила перестановочности. Да? Перестановки не перестановочны. Или, как правильно сказать было бы, не всегда перестановочны. Иногда перестановки вполне себе перестановочны. Например, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ой, нет, ну 1, 2, 3, 1, 2, 3, понятно, что с кем угодно перестановочный, потому что тут ничего не меняется. И если я э, ничего не изменил, а потом что-то сделал, то это то же самое, что вначале что-то сделал, а потом ничего не изменил. Правда? Ну, это тривиально. Но вот менее тривиально вот такой пример. Вот смотрите, я вот такие взял. 1, 2, 3, 2, 3, 1 и 1, 2, 3, 3, 1, 2. Вот я утверждаю, что в обоих случаях будет один и тот же результат, причем... А результат этот будет нейтрализирующим. То есть эти две, они друг друга нейтрализуют. Они обе равны. Давайте посмотрим, почему. Единица куда перешла? Вначале 3, потом в 1. А здесь два. А двойка? Двойку. А тут тройку. И Ну и ясно, что тройка тоже останется. То есть ID. Значит, вот это вот первый случай, когда мы всегда знаем, что они будут перестановочными. А если они взаимно обратно друг другу. Если одна нейтрализует вторую, то вторая, по очевидным в общем причинам, если в некоторое время подумаете над тем, что происходит, да, то вторая будет тоже нейтрализовать первую. То есть они, если, если в одном порядке нейтрализуют, то в другом тоже будет нейтрализовать. А, но есть и более сложная ситуация сложная ситуация такая, если некоторая перестановка, например, вот пусть пальто было 5, я рассмотрю вот такую перестановочку. Э, это перестановка, когда я по циклу все пальто аккуратно сдвинул, а то, которое уехало за предел, я его вернул на первый крючок. Вот такая перестановка, вот если ее давайте обозначим за сигма, а за сигма в квадрате обозначим ну, выполненную ее и сразу же снова ее тогда это значит что я как бы на два такта переместил пальто а эти два сюда а сигма в кубе соответственно на два такта и еще на один такт сигма в четвертой четыре раза вопрос на понимание а что такое сигма в пятой айди это значит, что все вернулось на свои места. И вот в этом случае они всегда друг с другом будут, всегда любые такие друг с другом коммутируют. Ну, там, например, 2 сигма квадрат, сигма первый будет равно сигма первый на сигма квадрат. Почему? Потому что здесь написано сигма на сигма после сигма, а здесь написано сигма после сигма на сигма. А вот так вообще всегда верно, а, то есть, если я не меняю порядок, а только расставляю по-разному скобки то, что называется в поле сочетательный закон, вот он верен и для перестановок тоже. И это некая, может быть, самая важная информация вообще про функции. Любые отображения, вообще любые отображения, удовлетворяют, подчиняются вот этому сочетательному закону. И это связано с тем, что вы просто попытаетесь понять, куда перейдет какой-то элемент. И здесь, и здесь он просто пробежится по А, Штау и Сигму подряд. Ровно в этом порядке, ни по Поэтому от расстановок скобок вот такого вида не меняется ничего. А значит, а значит, и степени друг с другом всегда будут коммутировать. То есть когда вот я вторую степень перестановки взял, и потом первую, да, или наоборот, первую, потом вторую, будет один и тот же результат, будет третья степень. перестановки. То есть вот у нас уже получаются такие отдельные такие наборы программ, да? наборы, которые, какие не выполняют друг с другом здесь, будут в том же самом кругу вертенция. Всегда будет циклический сдвиг на некоторое количество символов, фактически. Себя ведут как остатки по модулю 5 в этом случае. Вот это вот. конкретные 5 перестановок, а именно ID sigma sigma квадрат, sigma кобе, sigma 4 это просто остатки по модулю 5. Они себя ведут так же. Здесь я должен был бы сказать страшные слова изоморфизм груп, но не буду их произносить. Я всегда мечтал на этой сцене сказать слова изоморфизм груп, но я этого не сделаю. Это самое противоречивое утверждение. Вот. Хорошо, значит, мы познакомились. С перестановками. Перестановки можно, можно друг с другом выполнять последовательно. И эта операция обладает свойством вот таким. Она обладает свойством, что есть некая перестановка, не меняющая ничего, в каком бы порядке не выполнять. Это ID. И еще, что для каждой перестановки есть возвращающая назад. Обратная есть перестановка. Ну, совершенно понятно, как написано. Просто изучаю, куда пошло это пальто, и теперь пишу, чтобы оно вернулось назад. Так вот, вот это и называется словом группа. то что сейчас я сказал, что э, множество является группой. Вот до этого вы просто знали, что есть некое множество, в котором это повторял элементов, да? Это все такие программы. А я вам говорю, что это не просто множество, это группа. То есть, что можно их э, друг с другом сваривать в любом порядке и, в принципе, время от времени это будут получаться разные результаты в зависимости от направления ну от как бы порядка спаривания. да но что всегда верно это что вот это закон верен ассоциативность верен закон нейтрального элемента что существует нейтральный элемент который с кем не спаривает, ничего не меняется и для каждой перестановки есть обратная которая ее не даризует. вот это три всего группы все вы сегодня познакомились со словом группа все, больше оно от вас никогда никуда не, не, не будет отныне это всегда Самое центральное понятие современной математики. Понятие группа. Вот. Значит, поздравляю, вы теперь знаете, что это такое. Вот. Так вот, а я хочу рассказать, сколько осталось времени? 10 минут. 8-15. Вот. Значит, во-первых, я хочу э, значит, сказать, ну давайте я э, вот эту задачу про перестановки все-таки я обещал. Та более сложная. Э, а вот про перестановку, ой, про пятнашки. Про пятнашки давайте добьем. У перестановки есть еще супер важное понятие. Она называется, оно называется четность. Что такое четность? Делимость на не, не совсем. Сложнее. Это чисел четности. Делились на А здесь. Но, но, но что такое чисел четности? Нет, здесь тоже непонятно, что это означало. Что... Сложнее. Хитрее. Нет, хитрее. Нет. Угадать, угадать нельзя. Честно, угадать просто нельзя. Сейчас я просто расскажу. Рассмотрим любую перестановку. Ей соответствует некая, значит, некая четность, которая ну, действительно бывает либо четной, либо нечетной. Значит, теперь что это такое? Я в нижнюю строку и считаю количество пар в которых в неправильном порядке стоят э, символы. То есть, в обратном порядке. Ну, вот, например, 2, 1 – это и обратный порядок, а 2, 4 – это правильный порядок. 2, 5 – правильный, 2, 3 – правильный, 1, 4 – правильный, 1, 5 – правильный, 1, 3 – правильный, 4, 5 – правильный, а вот 4, 3 – неправильный. Оставшийся пара 5-3 тоже стоит в неправильном порядке. Их три, а вот у этого числа я уже измеряю четкость. <coughs> То есть смотрите, как хитро. Вы должны внизу выписать все, в данном случае, 10 пар. А в общем случае, кто скажет, сколько пар, если n символов? Нет. Нет, нет, материал, нет. Нет, нет, нет, ну-ка. Кто первый? 1 плюс 2 и на n? Да, и как это будет по-другому? Uh, yeah. Да, это должно быть вот такое число. Uh, и это, на самом деле, n, но, на самом деле, если честно, n, минус 1 будет. n на n минус 1 пополам, а можно c из n, пополам, а n по 2. Помните беномиальные коэффициенты у вас наверняка были, да, уже? Вот, это беномиальный коэффициент второй. Количество пар, потому что, смотрите, Первое, ну, я это количество пар, да, количество пар из n. Это как раз это из информации. Почему это n на n не Потому что первый элемент я могу выбрать любым способом из n, да? А партнера ему добавить любым из оставшихся n-1 способ. Но это не совсем правильно, потому что я два раза каждую посчитал. Я могу третью вначале выбрать, а потом добавить к ней пятый, да? И будет пара 3-5. А могу вначале выбрать пятый, а потом к ней добавить третий, это будет та же самая пара, 3-5. И поэтому вначале я, вот когда посчитал n умножить на m-1, я посчитал просто двое больше, чем нужно. Значит, тоже поделить. То есть вот это число будет. Ну вот, в частности, для 15, что нам пригодится чуть позже. Это будет 15 умножить на 14 пополам. То есть 105 пар. 105 для любой перестановки на 15 символах развития. А? А разве не надо 14 на 13? Э, нет, здесь именно, вот, как бы, именно цели. Нет, э, нет слушай, ну, пепь, можно как сказать? Просто первый. Берешь любую, любую из 15. И потом Может выбираешь. Пары, да, нужно да, считать пары, но первый элемент можно выбрать 15 разными способами, Их 15. Надо, да. А второй, соответственно, 14. Ну и дальше попало. Вот. Нет, суммы с э, суммой немножко, тут вот, если сумма дн минус 1, то это n минус 1 попала, а если бы сумма шла до n, то это n минус 1 попала. c из n под B, это именно от 1 до n 1. Ну, в общем, тем не менее, это можно как-то легко проверить и посмотреть, какое количество неправильных порядков, четное или нечетное. Согласны, да, но вот можно это проверить. Вот. Значит, важнейшее утверждение, которое, впрочем, для доказательства э, про перестановку мне не понадобится, но тем не менее вы должны его просто сейчас, может быть, услышать, состоит в том, что если я четную перестановку выполнил после нечетной, то, как вы догадываетесь, будет такая? Нечетная. Четная, а потом нечетная. нечетная. Нечетная. А если нечетную, потом нечетную, Тогда нечетную. Да. То есть они ведут себя, как чётнечет по сложению. Композиция в любом порядке любых двух четных или любых двух нечетных перестановок, выполнение один с другим, приводит к чётной перестановке. А выполнение в любом порядке четные и нечетные всегда приводит к нечётной. Это трудное утверждение. Это, это вы не должны сейчас считать, что это очевидно. Это не очевидно совсем. Это нам доказывается. Доказательство проходит через целую науку про то, как раскладываются там композицию тр транспозиции, там, что транспозиции соответственно чётными, чётными, чётными. Это на самом деле не морально. То есть я это я сейчас делать не буду, просто учтите, это удивительный совершенно результат, что при композиции чёт-мечет складывается как будто они вот, действительно настоящие чёт а вот, А вот я сделаю другое. Я вам покажу про 15. Итак, стираю немножко лишнего материала. И Вот что мы с вами сейчас сделаем. Мы сейчас по любому расположению квадратиков внутри игры сопоставим любому расположению квадратиков внутри игры сопоставим некоторую перестановку на 15 символах, но вот не прямо такую подряд, а чуть-чуть сложнее, а именно. Ну, на примере покажу, и будет понятно. Ну, например, у меня такая 2, 15, 11, 3, 4, 8, 7, 6, 9, 1. Чего не хватает? 12 не было, да? А, Пятерки не было. Десятки не было, еще чего? 13 не было. И 14. Ну вот, отлично. Я просто от балды там накидал, да? Так вот. А Сопоставляется вот такая перестановка. А, то есть я прохожу их змейкой. Змейкой. То есть я беру 1, 2, 3, 4 и так далее, 15. И внизу пишу 2, 15. Ну давайте, эта строка вообще мне на самом деле не важна совершенно. Как бы. Понятно, что над ней стоит эта строка. А я по сути пишу 2, 15, 11, 3. 6, 7, 8, 4. Дальше опять сюда. 9, 1, 12, 5, 14, 13, 10. Вот такое сопоставление. То есть я э, каждому состоянию доски ставлю в соответствие некоторую вот такую перестановку. Из 15 символов, которые получены перечислением змей. А теперь вопрос. Что происходит при выполнении разрешенных действий? Например, если я опять спустил вот сюда вниз, что произошло с этой перестановкой? Ничего. Ничего. Потому что было 12.5.14. Теперь будет 12.5.14. Дальше. Если я. 14 направо, ничего, Опять, ничего, налево если было, тоже очевидно ничего, да, то есть в строках, в строках ничего, по вертикали иногда ничего, а вот иногда чего. Например, давайте а, представим себе, что вот я а, а, сейчас я, значит, давайте сдвину их, вот так, чтобы у меня внизу то же самое было, а, то, здесь, здесь 13, здесь 14, да, у меня та же самая. 5, 14, 13, 10, да? А вот теперь давайте изучим, что произойдет, когда единица прыгнула вниз. 9, 12, 5, 14, 13, единица 10. Да. 9, 12, 5, 14, 13, единица 10. А куда делась единица? Она переместилась на... Вот сюда, правильно? Согласны? Сколько она перепрыгнула символов? 4, 4, 4, 4, 4. Ровно 4. А кто сказал четное число? Вот. Это важно. Потому что если бы это было здесь, это было бы не 4, а 2. А если бы здесь, 6. то 6. Но вы никогда не выдумываете ничего, что привело бы к перескативанию через нечетное количество число. Согласны? Здесь ну, уже опять пахнет четности и нечетности, правда? Да, поэтому 14-15 нечетность получается. Все, да, вот, вот собственно и все. То есть, смотрите, при всех разрешенных действиях. Вот здесь немножко сложнее, потому что нужно понять, что именно четность здесь. Вот я утверждаю, что четность не меняется у самой перестановки, которая внизу. Вот это вот количество пар, которые стоят в неправильном порядке. Давайте посмотрим, какие пары будут стоять. Вот, до этого у меня. Вот, это, вот этот порядок. Теперь у меня, давайте я выпишу все, что задействовано этим изменением. Вот было вот так, да, а стало, э, ну и 9 до этого, да, чтобы, а теперь стало 9, 12, 5, 14, 13, 1, 10, да. Значит, у меня вот эта вот задействованная группа лиц, это вот эта группа лиц, вот, вот эта группа лиц. Дальше, любые Пары, которые не включают число 1, очевидно, как были, так и остались, правильно? Они стали в том же порядке. Если они были э, включены в список нечетных, значит, они по-прежнему включены в список. Ну, в смысле, неправильно в порядке стояли. Теперь вопрос: что у нас меняется? Меняется, соответственно, только с единицей. Все только с единицей меняется. Но единица в паре с любым предыдущим ничего не изменилось. То есть, например, 31 было ну, неправильно, 3.1 тоже будет неправильно, да? 1,10 было правильно, а 1,10 тоже будет правильно. То есть здесь меняется только расположение единицы с вот этими четырьмя. А вот с ними оно меняется обязательно с каждым. Там, где было четное, станет, ну в смысле там, где был правильный порядок, там обязательно станет неправильный. А там, где был, ну здесь с единицей я, к сожалению, не могу выдумать, бы, неправильный порядок. Но если бы здесь было какое-то другое число, например, 7, 7.12 было, стало 12.7, а 7.5 было, стало 5.7. То есть там, где шли в правильном порядке, будут идти неправильно, а там, где шли неправильно, будут правильно. Но это значит, на каждом шаге к четности этого числа прибавляется или отнимается единица. А у нас четное количество раз. Четное количество раз, четное количество раз прибавило или отняло единицу. Все, значит, изменения сократятся. Четное количество раз совершили прибавление или отнимание единицы. Четность числа не поменялась. А следовательно, ни при каких разрешенных действиях не меняется четность полученной нами перестановки. Ну а теперь уже действительно очевидно, потому что здесь у нас, ну, давайте, как обычно, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 13, а здесь все вот это то же самое, а в конце 15, 14, 13. И единственное отличие состоит в том, что появилась пара, которая была в правильном порядке, стала неправильной. Все остальные пары, которые были в правильном, остались правильными, а все, которые были неправильными, остались неправильными. Это означает, что задача, которая вам поставлена, Это задача и не туда, не знаю куда, то не, то, не знаю, что. Потому что вам разрешенными действиями, не получается менять четность вот этой перестановки в бустрофедоном, как говорят греки, да? построенный вот эти змеи. А при этом начальная и конечная четность различаются. Все, а это, значит, что-то. Да. Вы построили вариант. Я одно время возил с собой игру. И когда я в поездах, то, ну, чаще в поездах в самое обычно не успеваешь поговорить с соседом, но в поездах часто бывает, много времени. Можно поговорить с соседями, кто из них там сомневался в силе математики. Я ему говорю, сейчас я покажу вам, что мы волшебники. Вот. Давал игру, я говорю, вот поменяй. Да, ну, типа, я знаю эту игру. Но про задачу мало кто знал. То есть, игру знают многие, а про вот эту задачу почему-то уже немногие. многие. И я говорю, ну, поменяй, ну, ничего не получается поменять. Ну, поменяй, покажи, как же это было. невозможно. Как невозможно? Математически. В принципе, вообще никак. Как можно доказать, что может, просто мы мало тренировались? То есть, вот, на самом деле, ну, ум обычного человека, не математического, он не может вот, принять факт, что что-то можно доказать, что невозможно сделать. Потому что нигде, кроме математики, такой ситуации не бывает. Это -то только, как бы, вот, вот, И все, играй сколько хочешь, ничего не делай. Так, не конец или чуть-чуть? Конец. Совсем, да? Да. Я хотел намекнуть, как это доказывать. Ну, как получать оценку. Там получится ответ будет 1 минус 1 разделить на е. E где е это то самое число, которое вы знаете. Но не точно, а с, с некоторым очень точным приближением. То есть не, не прямо в точности, так, а с некоторым приближением. Но она действительно отдельная тема. Оставим ее почти три. Уже да, тут ответ 1-1. Ну, если не ошибаюсь, то что, вот это случае, То есть, то ли вот это вероятность найти пальто, а это вероятность и найти, то ли наоборот. Вот. То есть, в смысле, вероятность, что кто-то найдет пальто. Или наоборот, там очень красивая формула. Но давайте я вам просто оставлю в качестве офигенно сложного упражнения.